Так, в сервис приехала электростанция КДЕ-19СТА-3, модель трехфазная, кипор. Станция выполнена в кожухе, было произведено замена масла, замена воздушного фильтра, замена топливного фильтра, техническое обслуживание, на данный момент идет замена воздушного фильтра, ставится оригинал, пока устанавливается, перейду со стороны масляного топливного фильтра, топливный фильтр был установлен МАНовский, так не знаю, видно не видно, модель ВК 940-16, масляный фильтр был установлен ВИК, не видно, да? Да, у него с этой стороны надпись оттуда. А номер, номер, сейчас я скажу, чтобы на будущее. Номер девятьсот девять пятнадцать тире сто ноль один. фильтр. Дизель генератор водяного охлаждения. Где у него пульт управления. Контроллер идет КП-310. Нам будет производиться запуск. Переведено в рабочее положение. Идет проверка тестирования. Проверяем зарядка батареи 12,7. Наработка моточасов 839,9. То есть 840 моточасов. Все. Делаем, поворачиваем плюс. Делаем запуск. Видно то что кожухи станция работает гораздо тише отсвечивает плохо видно все цепи заканчиваю.